Постой. Тут всё кажется... Innate. Что ты, ты имеешь в виду? Like... Словно... я... не в своем теле. Странно. Возможно, это связано с новой работой. Наверное. Это единственное объяснение. Так или иначе, передисник к этой вещи готов, вероятно, меня нельзя тебе показывать. Но, не не не Но не учитывая нынешние обстоятельства, обстоятельства будет правильным сохранение целостности комплекса любой ценой. Согласен. Так что, Но, все шутки что, стоят, что, в сторону Юни. Что это за мистер? Совершенно не свои трейлки, и чувствую мы только скользем по поверхности. Ну, это одно из нескольких учреждений организации SCP, самое большое. Эти учреждения расположены по всему миру. Что у них происходит или во их существование неизвестно общественности? Лучшему или худшему. SCP. Обезопасить удержать сохранить. Это не связано с колбасным сыром или что с каким-то притом, про который ты обычно говоришь. Думаю, время шуток прошло. Я готов относиться ко всему серьезно. Хорошо, потому что, впереди могут быть реально страшные вещи. Мне нужно знать, что ты готов. Я готов. Отлично. Следуй за мной. Тут есть комната для брифингов. Я могу показать несколько статей, даже видеозаписи. Видеозаписи? Ты будешь удивлен. Мы получили столько полезной информации от людей, которых общественность называет конспирологами. Снизу человек ялен? scp 1000 классика. И НЛО, scp 194 SCP-1051 и SCP-051 архивированы, если летающие автомобили можно считать за одного. А морские монстры. Мне кажется, это не лавливая суть. Таких аномалий куча, а так ведь. Как я и говорил, в этом учреждении их сотни, еще тысячи по всему миру. Но задача их сдерживать. Общественность не должно о них знать. Они к ним не готовы. Ага, стоящее оправдание из книг. Он прав. Черт тебя, я ты... тишину не нашел. Следующий раз предупреждай. Извините, я просто был рад увидеть, что кто-то выжил. Как тебя зовут, солдат? Сержант Купер, сэр. Сержант Купер, вы видели или контактировали с Си-Би-174? Нет, сэр. Свет показ. А когда он вернулся, то все... Но. Сержант, мне нашлось у меня очень внимательно. Учреждение в опасности, надеюсь, вы это понимаете. Мне необходима помощь. Но я сначала должен знать, что вы будете сохранять спокойствие при разных вам нападений, и что будут приняты процедуры сдерживания. Вы меня понимаете? Да, я думаю. Сержант, вы все поняли? Так точно, сэр. Мы должны покинуть безопасную комнату. Если кто-то не справится с нарушением устройств содержания, то учреждения могут уничтожить. Это послужит хорошей мотивацией для вас. Весь комплекс? Как и... Всех внутри? Конечно. Когда ты заходишь по одной двери, ты автоматически подписываешь обязывающий контракт. И мы в нем до конца. Понятно? Я не думаю, что хочу участвовать в этом, если честно. В таком случае, Кой, ты можешь остаться тут один и молиться, чтобы свет не включился. Хорошо, это сильный аргумент. Сэр, а если CP-170 объединится с другим объектом? Тогда, сержант, пусть Бог поможет нам всем. Ладно, этот вид был единственный пробитый. По идее, 170 пошел этим путем, верно? У нас же нет какой-нибудь телепатационной силы. На основании наших теорий технологии... мы вообще ничего не знаем. Но, как ты сказал, это единственный путь, к сожалению. Это последнее место, куда я хотел бы пойти. Мне меня допуск лежит ОСР. Что внутри-то? Замечательно. И здесь я здесь стрял с двумя ночи. Как же это, нельзя пускать дальше стыковочного отсека? Что такое стыковочный отсек? Это место, где кузовики выглазают припасы сна уже. Oh. Думаю, нам уже пора. Возьмите фонарики, что-нибудь для самообороны. Работа будет нелегкая. Оптимистично. Сэр, если я не выживу, то это было честью работать под вашим крылом. Господи, сержант, мы только что познакомились. Ты бы меня еще на свидание пригласил еще куда-нибудь. Да, извините, сэр. Это, пожалуй, подойдет. Конечно, почему бы и нет. Тут не такой уж огромный выбор. Будем надеяться, сержант меткий стрелок. Идем. Так что же это такое? Челан уборщика с поведениями? Помолчи. Ты должен начать проявлять уважение к командиру. Не кусай меня. Это ECP 087. Ф -ф, реально? Сержант, проявите самообладание. Извините, я просто не думал, что с этим столкнусь. Я слышал слухи. Слухи? Кто в здравом мем будет распространять слухи? Ах, ладно. Я не хочу об этом знать. Забудь об этом. Хорошо. Чем так важен DCP, бла, -бла, бла 0.87. Это работа станет настоящим временем, учитывая, насколько я плохо вспоминаю номера. Это ты скоро настоящим временем. Смотри сюда. Это... Типа... Ну... Лестница. Только персонал класса D разрешено входить в этот объект. Но, учитывая нынешние обстоятельства... Я не подведу вас, сэр. Происхождение лестницы неизвестно. Все, что мы знаем, это только то, что она у нас же появилась в компосте колледжа. В Стане был сущий кошмар. Мы должны были увести всех под притворком, или разбесты, или утечки еще чего-то. Потом мы построили вокруг аномальный комплекс, так как объект, скажем так, довольно парадоксален. Парадоксален? Мы вообще не смогли установить даже примерные размеры лестницы. Мы провели четыре исследования, все они закончились катастрофически. Четвертый испытуемый спустился ниже всех, но тема теперь официально закрыто, и мы не можем об этом говорить. Ты... ты не говори, значит, больше. Запись четвертом четвёртом испытании была удалена, Опять вы говорите ты ерунду. Мы тут должны быть профессионалами, а не сплетничать в комнате отдыха. Ладно, что это? В смысле? На лестнице кто-то обитает? Ну, замечено только лицо и голос ребенка. Вот черт, это поведение. Я не говорил, что это поведение. Ты описал поведение. Если смотреть с научной точки зрения, то мы должны сказать, что это. это призрак. Это синоним к слову поведение. Я вынужден согласиться с ним, сэр. Нет, поведение что то подобие затяжной энергии. А призрак опасен и агрессия. Ладно, на вариант лучше. То есть, призрак это злое поведение? Есть несколько определений, но мы будем использовать это, потому что я босс. Прошу, мистер Босс, насколько глубока эта лестница? Никто никогда не добирался до нее. Есть предположение, что она бесконечное. И что будет, если мы встретимся с монстром? Мы пытаемся его схватить или ликвидировать. Вы готовы? Это мой долг, сэр. Не в малейшей степени. Идем. Ну теперь тут намного больше, докторов. Это ужасающе. Может, может не так плохо, как командир говорил. Говорите себе, что хотите, сержант. Ты никогда здесь не был, Юни. Не, не, не, не, мы никогда не подвергаем опасности наших сотрудников, только заключенных. Осужденных или дегенератов. Это нелепо. Лучше они, чем мы. Right. Ладно. Стоит ли спускаться неизвестные? Yeah, да, абсолютно. Ну, я первым не пойду. Сержант вперед. Так точно, извините. Все хорошо и стабильно. Если вы не поторопитесь, ну, мы за съемем на неделю. Я заговорил, что эта лестница очень большая. Извините, сэр. Я ускорю темп. <звы> о боже! Что? Прости, я просто подумал о том, как будет ужасно подниматься назад. Не пугай меня так больше. Сэр. Да, сержант? Мне кажется... Мне кажется, я что-то слышал. Допустим, это 17 этаж. Я думаю, это как-то связано. Подождите, тут что? Есть ребенок? Постарайтесь это игнорировать, сержант. Если вы попытаетесь к нему приблизиться, то будете идти вниз вечно, когда он станет ко мне и эту елку. Юни, тут на полу что-то липкое. Я на нее наступил, а она воняет. А, 087-2. Лучше это не трогать. Я и не хотел. Продолжаем идти? Подождем. Надо продолжать идти, мы когда-нибудь добьемся до Если оно вообще есть. Верно. Мне кажется, очень удаляется от нас. Возможно, это даже хорошо. Продолжаем идти. Мне кажется, пора отдохнуть. Нам, Нам нужно продолжать двигаться. Да ладно, Юни, признай. Нам нужно прям назад. Лестница может быть бесконечной. Возможно, ты прав, но я не могу покинуть это место, пока учреждений не будет. Чувак, ты серьезно? Ты действительно хочешь пожертвовать собой ради этой работы? Эй, камера лицей, чтобы дочись с такого статуса, в котором я сейчас нахожусь, я работал, не погадай рук. Я не собираюсь все это бросать. Посмотри, где мы. Разве ты еще это не бросаешь? Ты идешь прямиком к поведению. Я говорю тебе, что это призрак. Ребята. Стоп! Чё? Смотрите. О, нет. Еони. Это оно. Не. Э. Открыть огонь. Это, блин, привидение. Ты что, тупой? Оно было сзади. Оно все время было сзади. Как мы этого не замечали? Это вы должны были следить за такими вещами, не я. Я был снизу, сэр. Дитский Я его слышал, он становится все громче и громче. Осторожно.